ребята. А вы королеву, а вы моим людям. Как дела? Здорово. Короче, второй сегодня взял охуенные шмотки. Это, блять, Easy 500. -е. Сейчас будем смотреть. Я вот всех все как раз спрашивают, что купил, что купил взял будем... вот такие красотурки. Это, короче, пятисотые изики. Охуенные, да, пиздатые. Это моя лимитированная футовка с моей просто эти футболки еще не вышли изи, потом, сейчас, о, вот это вообще просто, это такая хуйня, сейчас. это у нас, здесь, да? здесь надо вот так вот типа Бля, какой же охуенный рюкзак. Просто пиздец. Это у нас ловитон. Просто охуенный. Бля, сука, нахуй. Вот. Просто охуенный. Ах... Зайди нахуй. Охуенный просто рюкзак, блядь. Короче. Вот. И потом Такая вещь Очень охуенная Тоже Луи Витон Блять, вот это, конечно Это прям, это как думаете, что здесь? Давайте, давайте, давайте Давайте Давайте вы угадаете, как думаете, что здесь? Вот. Здесь. вот. Давайте, кто угадает? Блять, не знаю, что сделал. Как думаете, что здесь? Тросы. Окей, нет, не трос. Что там? Как думаете, тросы? До конца просто. Тросы, кеды, жопа. Что-то что пока, пока никто, короче. Сумка. Да, это сумка, но какая сумка? Как думаете? Туфли. Нет. Это, блядь, сумка. Короче, это вот такая охуевшая бананка. Наверное, сумка банан. Блядь, она просто охуевшая. Просто, блядь, сосочка нахуй такой бетон вся хуйня там просто сейчас покажу сейчас покажу как это все выглядит а красота и, и, и, и рюкзак просто блять сейчас оденем давайте посмотрим вот. блять просто я соска блять заебал свет, а? соском, бля просто соска просто по королевски, а? красота, блять. Все, женщина, пизда, а. Вот, вот так. Да, пиздатая кожа, кстати, у них. Да. А вы королю, а вы моим людям? и вот с этими и вот с этими топулями вообще будет пистата. просто, да? вообще, это просто просто сколько я отдал? ну сейчас скажу так сумка ну, короче, рюкзак, ловитон и сумка поясная. Я отдал, сейчас скажу, четыре тысячи долларов. Ну, 4 с половиной тысячи долларов где-то я отдал за... Да, 4 с половиной долларов я отдал за сумку и рюкзак. Бананка это 100 тысяч рублей стоит. Да, бананка 100, рюкзак получается 160 с копейками, там 165 тысяч рублей. И кроссы 25. Кроссы недорогие, 25 штук. Ну, блядь, у меня блядь, колье то стоит пиздец, сколько. Дороже, блядь, всего этого. Ну, на самом деле, а, больше всего я хотел банан какой-то купить, честно. Я, я, я, на самом деле, я не планировал... А... Я на самом, деле не, король, на самом деле не планировал покупать рюкзак, но ну, я просто понимал, что я хочу бананку, и когда я пришел в Ивитон, я смотрю этот рюкзак, и я просто, блядь, влюбился в этот рюкзак, я говорю, блядь, я хочу. Это типа старая коллекция, но, блядь, они пиздаты, ну типа из, из старых коллекций, но он пиздатый, типа. И типа я такой думаю, ёпта, надо брать, надо покупать. Поэтому я не стал. А так я вообще шел за бананкой на самом деле. Я вот хотел чисто купить себе поясную сумку. Вот не планировалось покупать рюкзак. Не, обувь я точно я, обувь я точно планировал. Да, да Вы же мои, вы обожаемые любимые слушатели короля моего любимого я. Вот что хуйню сказал. Короче, вы же обожаемые слушатели. Ваш король вас любит. Я ваш король, и я вас очень сильно люблю, поэтому я, ну, делюсь с вами, чтобы вам же интересно. Вот. Короче, ну, короче, одним словом, ваш король не планировал покупать рюкзак, я только планировал купить себе поясную сумку, но влюбился в этот рюкзак, и я его купил. Вот. Как-то так. Насчет футболки... Это моя футболка, мои лимитированные футболки. Их нет в продаже нигде, я просто пока думаю выпускать их, запускать их. Вот. Но в скором времени в любом случае появится мерч мой. Так что, вот, ладно. Это все охуенно. Блям, этот бардак пиздец. Комнате, да? Я знаю, что вы ждете мерч. Ой. я купил квартиру. Я не снимаю. Кепка зачем? А Гуччи мне нравится только обувь Вот эти сумки там Гучевские мне, честно, не особо нравятся Поэтому я Ну вы поняли да? Ловит он мне больше нравится Сейчас секунду, ребят. Ну, блядь. Ты, конечно, охуенно. Просто, блядь. Соска, блядь они прям так, они прям так смотрятся вдвоем, охуенно, вся хуйня. Покажу вам тут небольшую свою, блядь, коллекцию, на всякого дерьма и на шкере. ну тут мои типа отцацкие, хуяцкие, вся вся хуйня, типа лежит. Часы там вся хуйня Тут, блядь Всякие движухи, вот всякие, ну всякие, короче, мои украшения Здесь тоже украшения Часы, часы, часы, это мои, кстати, это кстати мои любимые часы на самом деле Обычные кассио, ретро, но они пиздатые и блять там тоже у меня всякая хуйня. Вот. И вот там не мои теперь еще одни малышки. блять, пиздец, какая охуенная хуйня. Мои блинки там, вся хуйня, кольца там, брюлики, хуюлики. Вот. Как-то так. О, кстати, это очень крутая тема. Мне мой друг Влад привез в Дубай эти конфеты. Очень клевые. Спасибо, братишки, за, за крутые конфеты. Они очень вкусные. А вы король, А вы моим людям. Потом я вам сделаю экскурсию по своей квартире попозже. Типа как это называется. По домам да Сережка. У меня есть. Сейчас покажу очень пиздатая картина. Тут тоже это для меня рисовали. Я только сейчас, ну, начинаю обустраивать свою квартиру, как бы, потихоньку там покупаю, у меня. Сейчас я тут в порядок, у меня тут, блядь, бардак, блядь, пиздец. Я только что приехал с ЦУМа. Я в ЦУМе покупал рюкзак в Лойвитоне. А вы королем. А вы мои. Как Лучше расскажите, что все обо мне, о шмотках. Как дела ваши, ребят? лучше скажите. Лучше расскажите, как, как ваши дела. мне пока дом не нужен, мне квартиры нормально этот 26 января будет мой концерт в Москве 4 уже Ваш король будет выступать в клубе «Облака». 18 января, послезавтра я лечу в Калининград, ребята. Так что 26 января Москва, 18 буду в Калининграде. То есть, то бишь, уже послезавтра я прилечу к вам. Так что, все, кто в Калининграде, скоро увидимся. Вот. Сейчас я чем-нибудь... Кто Казахстана? Здесь есть в Казахстане кто? Да? Шама, привет. Ладно, ребят, было приятно с вами поболтать, король будет там порядок наводить дома, а то у меня тут бурдак. Все, всех люблю, всех обнял, целую, люблю. А вы королю, а вы моим людям.